Пенополистирол. Пенопласт. Очень легкий. Более 90% объема – это пустоты. Влагостойкий. Но может служить основой для распространения грибков и плесени. Боится растворителей. Допустимы только водоэмульсионные лаки и краски. Очень ломкий. Непригоден для общественных зон. Качественный полистирол дорог и для декоров не используется. Остальной пенопласт дешев, но пожар опасен, легко возгорается, а при горении токсичен. Недолговечен, требует регулярного обслуживания и быстро начинает крошиться. Практически непригоден для отделки фасадов. И не экологичен, выделяет стирол. Пенопластовые декоры медленно насыщают окружающую среду ядами. Не рекомендован для жилых помещений. Итоговые характеристики: пенополистирол. Легкий и влагостойкий, хотя может быть основой для грибков и плесени. Пожар опасен, а при горении очень токсичен. В закрытых помещениях вреден для здоровья. Легко ломается и боится растворителей. Во внешней среде быстро начинает крошиться. Пенопласт – лидер в декорировании временных сооружений и низкобюджетных строений. Рекламные конструкции, театральные декорации, праздничные и сезонные инсталляции.